Здравия, друзья! На связи Денис Залевский. Сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что на сайте Source Energy в разделе «Контакты» появились контакты официальных представителей по регионам, то есть по округам. Здесь вы можете видеть их. Вот они представлены.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 по каждому контакту вы можете по любому контакту да из этих можете связаться с человеком рекомендую всем завести skype у кого еще нет skype потому как мы ну, сейчас мы живем в век интернета и основная деятельность у нас происходит через интернет skype удобная площадка для создания чатов то есть у нас строятся чаты и в Телеграм, и в Скайпе. В, в, в, ну, в основном вся работа происходит в Скайпе. Основная. И э, хочу еще раз напомнить, что сейчас проводится акция, и каждый из э, нас, каждый из представителей проводит акцию. То есть мы раздаем по одному мегаватту безоплатно в одни руки. Э, чтобы получить 1 мегаватт, вы заводите себе кошелек на Аватар Network. Все инструкции, как это сделать, есть под этим видео в описании. Можете на YouTube найти. Например, зайти на мой канал. Говорю на примере себя. Сейчас зайдем на YouTube. Заходим на YouTube. И в YouTube в поиске набираете Правовед Залевский. И попадете на мой канал. Вот с таким вот он значком. Таким образом выглядит. Сейчас вот он откроется. Да, вот он открылся. И можете нажать кнопочку плейлисты. И увидите мегаватт контракт. То есть плейлист Мегаватт контракт. Откроете его. Сейчас видео тормознем. Здесь есть у нас множество видеороликов, вебинары, инструкции, различные акции и так далее. И в том числе инструкции, как создать кошелек эфириума и Мегаватт. То есть все подробненько показано, рассказано, как что сделать. Также в описании под видео, здесь вот под видео, нажимаете кнопочку «Еще». Ну, под этим видео еще старое, описание надо вот его изменить. Можно прямо сейчас даже это сделать. Прямо сейчас мы это и сделаем. Берем... Описание, копируем и вставляем сюда Вставили. сохраняю сейчас сделаем это и продолжим о чем я хотел сказать все сделали Опускаемся вниз под видео, нажимаем кнопочку «Еще» и видим описание. Ссылка для регистрации кошелька, как создать кошелек, мегаватт-контракт, инструкция, ссылка на сайт, мои контакты, все. Потом идет текстовое описание и также ссылки на три вебинара, вводный вебинар. Выступление производителя в России и техническое решение, рассказывает создатель этого генератора, как это было решено. И стоимость электроэнергии в разных странах, табличка, то есть можете там смотреть официальную стоимость за киловатт в каждой стране. И сервис для отслеживания землетрясений. Вот таким образом. Ну, вернемся к тому, с чего начинал. То есть... Сейчас у нас проводится акция, да, и каждый из нас, каждый из представителей дарит по одному мегаватт-контракту в одни руки а, при вашем обращении. Поэтому, а, то есть, вы, обратившись, можете получить бесплатный мегаватт-контракт. Но если вы записываете самостоятельно видеоотзыв об этом получении а, подарка, либо самостоятельно, либо связываетесь со мной в скайпе. Ну, если вы от меня получили, да, то со мной. Если вы получили от кого-то из этих людей, то, соответственно, с тем связываетесь, с человеком, от кого получили подарок подарочный мегаватт-контракт. Записываете видео отзыв И за запись данного видео получаете еще в подарок 5 мегаватт-контракта. Такие вот, друзья, замечательные условия. Подключайтесь, повещайте своих знакомых, друзей, близких, тех, кто вам дорог, чтобы люди также имели возможность получить от нас безоплатные мегаватт-контракты и использовать их в дальнейшем для приобретения установок, да, бестопливных генераторов. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.